What's up, what's up? Когда не можем начать, короче. Суб. So. Нет, это необычное видео, смотрим мои старые видео. Потому что здесь есть я и он. Но меня вы все знаете. И дело в том, что мы не смотрим совсем старые видео, мы смотрим прошлогодние видео. Но прикол в том, то, что иногда они были либо слишком тупые, либо слишком смешные, Просто либо там... они реально были смешные. Просто там была чья-то импровизация и чей-то монтаж. Пишите в комментарии плюс, если считаете то, что видео со мной получается намного смешнее. Блин, видео с кем угодно получается смешнее, имею в виду, если два человека снимают. Ну да, видео со мной получается гораздо смешнее. Так, значит, с чего начнем? Давай с... Сау... Ну, в жопу иди, короче. <свес> У нас тут еще есть скрытые видео, которые Тимур скрывал, потому что они либо слишком тупые, либо слишком позорные. Катаемся на пикапе. А, снимали два года назад. Капец два года назад. Капец, это так что. <свес> так. <свес> Азотка Чё ты там косплеишь? А, он? я хотел перепеть Олега Бояля. Блин, он решил, что это зубы жёлтые, блин. По дикции <с тоже <с не изменился. Так, по дикции я изменился и с жубами не начался, и понял. Привет им всем моим друзьям с моим У тебя на канале только друзья были? Да. Хотя нет, им не нравилось. Дебил, если не оставишь, я тебя там ещё... Сколько у нас это подписчиков было? Сто? У него было больше подписчиков, чем у меня, потому что он раньше снимать начал. У тебя было 100, а у тебя здесь 200 было Ага А у, у меня 10. там, ну, 100 где-то 50 Тихо-тихо-тихо, высоко, тут высоко ты ноги сломаешь В общем, мне, мы сейчас, короче, у Тимура, ну, уже Сегодня, сейчас, Не так снимай Не, мы, короче, у Тимура, ну да, вот так вот Так, ладно, дальше-дальше-дальше-дальше-дальше дальше. Да тут есть Плохой, рассуждим Э, а где за рубрика, рассуждим? Почему не снимаем, Тимур? Что за <see> дела? <you>? <Sound> Зачем про нужно было снимать видео? Кошку раздрали лисы, вообще. Кошку раздрали лисы, ну... Кошку wieder. раздрали лисы, повод снять видео, ура! На тебе. Вот, вот, вот здесь он зародился. А я в трусах, что ли? В шортах. Я тебе хотел так серьезно? Смешно. Новости. В общем, я вот был. Вот ему да. А ты в комментариях так и пишут примерно. Йор забрали лисы. Тихо. забрали лисы. Кстати, азат пропал. Кстати, азат пропал. Фишка. Кстати, азат пропал. Начинается. Начинается театр одного актера. Нет, мы не будем ждать, все, пока. Может, даже так? Даже так. Интересно, занятие. Сидеть? В 13 лет. У тебя есть. О, я Драбашка. Это, кстати, ты придумал с подушками так. Положить на подушке, потом стены. И ты ни в коем случае бы не проснулся, типа... У меня вот так, у меня есть... Я, короче... У меня, короче, с четыре айска такая... Не важно, как я его сюда так кинул... Ну два года назад получается а что будет если ты не угадаешь и меня не угадаю? какое наказание? Балосинь Но голос то какой а... да, где нужно выходить будет? Привет, на Я я Тимас Субтитры делал Субтитры делал Субтитры А, ты Да не важно продолжить или нет, главное просто напеть. Главное еще знаешь не слова продолжить, там не сказать название, а просто музыку. Пое первый бит. Ха п. Короче Тимур что бы угадай. Угадал? Тун, тун, тун, тун, тун. Аран, баран, баран, баран, баран. -баран, -баран. Так, финиш. Я снимаю на столько, и А столько. А я снимаю на дисках. Я тоже снимаю на столько, Дрома давай, давай, X3 это тот, это что-то между Down X2 и между Даун X4. Так думаю то, что мы оба. Мы не Даун. Ты вообще понял, что я тебя просит. Нет, до сих пор не понимаю. Что делаешь в свободное время? Мне потом это фотку форхе. Жопа хермкулит. Яхта телевизор, жопа смотреть не В каком случае? Танк. Танк. Ты... Тимур. Ты, Тимус. Ты... Это когда горсит, ты завидуешь то, что твоего брата порядка на 80 тысяч подписчиков больше, чем у тебя. О, сейчас будет, мне кажется, погнали на сету. Типа ты там выключаешь машинку, нажать на бибик, типа. Она же так включается. Лицо в унитазе. Что, курили сценаристы? Как я сценаристы. Просто когда я ржу, у меня голос очень высокий. Ну и, короче, я ржал и что-то сказал, и в итоге получилось так. Смешно, да? там шут. Бил. Нормально, сказал, Родьбу. И потом. Давай по новой письме. Год назад пошло. Было год назад? Почти ровно год назад, да. Придавила гигантским колесом. Шкатушка, блин, строгительная. Это надо было придумать такое просто. Вот гуляли. Я потом он подумал, что это Да. Я что-то так и рано Нет. Нет. И сам лег. Монет <свист> <Что это? свист> вообще. What up? What up, what up? Просто, короче, поворот сюжетный, сюжетный поворот. Так, здесь это Что происходит? Да, классно. В реалции Момент Х. Никто этого, наверное, не заметил, но что было прямо перед звуком удара, который дышит? Надеюсь, вы все услышали ПУК, но мы не раскроем тайну, чей это был ПУК. Сами уже думаете, короче. Ну, пусть, пусть в комментариях думают. Короче, если это был ПУК АЗАТО, то пишите ПУК АЗАТО. Если был это ПУК ТИМУРА... С хэштегами все, это пишите. Пишите ПУК ТИМУРА. Ладно, друзья, надеюсь, вам всем понравилось наше видео. И то, как мы просто сидели и ржали над этим. Если вам тоже это интересно, и вы хотите дальше увидеть, как мы просто сидим и ржём над какими-то придурками, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте там... Тихо, Скажи свое фирменное, переходите по ссылочке на мой канал. Ну и самое главное, переходите по ссылочке на мой канал. Дебил, если вы решите отчаяться, я убью. Раз мы смотрели старое видео, попрощайся с вами по старому. Всем пока. Иди, короче. В смысле? В жопу, спускайся. В жопу, не короче.